Трудности с пониманием, для чего нужен Bounty Hunter. Но это отдельный разговор. Так, по верифайеру. Сама площадка мне понравилась изначально. Идея, как мне кажется, вполне может э, жить. Если я правильно все понял. С идеей самой и с командой вы сможете ознакомиться на самом сайте. Тут достаточно большая команда. Очень много людей из а, России. Кого-то может это смутить, кого-то наоборот обрадует. Я надеюсь, что команда знает, что, что они делают, куда они стремятся и что они хотят. Сайт на русском, поэтому для вас наверняка не составит труда с ним ознакомиться. Так, э, это была первая часть. Вторая часть у меня идет по баунти-компании, собственно, почему я записываю видео потому что у меня очень много вопросов было как делать эту баунти как с этим справляться потому что здесь очень много чего написано ссылок на самом нету сначала было написано что надо регистрироваться на сайте потом короче говоря что нужно сделать когда в общем вопросов очень много и поэтому сейчас я попытаюсь ответить очень быстренько и просто чтобы вам было понятно здесь достаточно много заданий они все разные вот предоставили таблицу с заданиями и с оплатой в токенах правда как я уже видел у кого-то ценники могут не соответствовать поэтому не знаю соответственно соответствует в общем задание там допустим подписаться лайк и репост видео записать и статьи, ну, в общем, много всяких разных заданий. Вы можете ознакомиться с ним, перейдя по, по вот этой вот, так, секунду, по вот этой вот ссылочке, когда она откроется. Вот она открывается, и мы увидим таблицу, собственно, ту же, которую я показывал. Вы сможете ознакомиться. Количество ограничений раз в выполнении... Для меня, если честно, было очень странным, для, особенно для лайков и репостов. Хотя, возможно, если они собираются немного контента делать или чтобы не заспамливать, вполне может нормально быть. Единственное, непонятно по видео, там, что оно котируется не, не сильно много, а вот зато отрисовка баннера котируется ого и за 90 долларов. Ну, в общем не столь суть важно если вы захотите какие то выполнить задания вы выполняете здесь вот есть условия предоставления ну то есть для проверки что вам надо будет предоставить на лайки надо будет сделать скриншот собственно на подписку группы тоже скриншот в момент подписки очень странно и репост ссылка на материал о благо Наверное, они смогут все-таки пропарсить, чтобы не надо было скриншот. Но на всякий случай, так как раньше была речь про скриншоты, в отчете лучше всего сразу сдавать. Так, и теперь уже непосредственно к делу. Мы, чтобы найти ссылки на социалки, их, кстати, в описании почему-то они не добавили, но, видимо, случается. Мы нажимаем добавить отчет. И вот здесь вот мы находим все необходимые группы. Куда можно подписаться, где можно сделать репосты, ретвиты. Заходим в твиттер, например. Ставим читать. Ну, это вполне логично. А. У меня стоит ска... Вот, я делаю свое дело это скриншотер работает он автоматически сохраняет в на сайте ссылку поэтому им я сейчас воспользовался чтобы было дальше проще ссылку мы скопируем и сразу сдадим отчет сдавать отчет мы будем так э, кроме этого мы еще сделаем сейчас один ретвит ретвит сделаем возьмем прямо с самого низу так как это не сильно далеко <coughs> ретвит и пойдем на мою страницу сделаем скриншот именно ретвита чтобы компания нас в общем они придумали какой-то странный ход с... со скриншотами вам нужно будет делать скриншоты чтобы вы сделали ретвит зачем это сделано непонятно ссылка сейчас откроется вот в соседней вкладочке ссылку вы потом скопируйте. Так, а теперь идем, возвращаемся на реТвит. Скопировать ссылку на твит. И дальше мы пишем отчет. И вы на площадке Bounty Hunter. Все условия здесь написаны. Они написаны очень корявенько-кривенько, но тем не менее они есть. Единственное, что здесь нету ссылок на социальные сети, в которых вы можете подписаться и сделать задание репостом, лайки, подписка. В конце, ну, тут добавлено, что э, проверка по Bounty Hunter будет занимать до трех недель. Если вы будете сдавать по форме, которую они предлагают, сложная, там надо скачивать таблицу или в онлайне заполнять, э, в общем, куда-то потом отправлять это на почту. Ну, в общем, я не хотел так сильно погружаться, благо э, они с менеджерами Баунти Хантера, видимо, обсудили все, и в итоге будет отчеты сдавать именно на площадке. Если вы будете на площадке сдавать, это может занять до трех недель, но вы нажимаете «Добавить отчет», ставите сюда заголовок, то, что вам нужно, не забудьте поставить дату и что это компания Verifier, чтобы не запутаться потом, когда у вас примут отчет, чтобы вы видели, что приняли. И сколько вам начислили за это. Ну, чтобы видеть, сколько вам начислили, вам надо будет подписаться на ботов в Bounty uh, Hunterе. По социальным сетям. Вот они все здесь представлены. Вы нажимаете на них, подписывайтесь, ставите твиттеры, ретвиты, лайки. Ну, все, что вы хотели бы сделать. Делайте скриншоты, потому что почему-то у них так... Э э Через одно место сделано. Я надеюсь, они осознают то, что так не очень хорошо дел, ну как бы усложнять жизни другим, кто уже привык работать проще. Это лишнее действие. Ладно. Тут есть список заданий, которые вы можете выбрать в зависимости от того, что вы выберете. Меняется описание этого задания, что подсказка помощник такой. Все вы сможете просмотреть, расписать. Если что, задать вопросы у меня в комментариях. Я сейчас доделаю этот отчет, заполню, покажу вам, как я это сделал. А дальше вы просто сами решаете, работать с этой компанией или нет. Если честно, сама баунти-компания очень заморочена. Но не с позитивной точки зрения, а с не очень... Как бы, Парануменой, что она усложняет жизни и не только по моему менеджеру, но и баунти-хантеру. Поэтому, мне кажется, тут подключится не так много людей. Вполне справедливо, короче. Увидим, подключится много людей, будет хорошо. Немного, значит, это недоработки. И я надеюсь, их будут оперативно исправлять. В общем, сейчас я поставлю на паузу. Дальше я сделаю заполню все поле и мы продолжим. Итак, я справился с этим непростым делом, я записал все скриншоты, вот подписка, вот репосты, плюс лайк, подтверждение в виде поста, ссылки на пост, на который я сделал ретвит, и ссылка на скриншот, который я сделал, на то, что я сделал ретвит. Ну, в, общем, в общем, я надеюсь, вы с этим справитесь, разберетесь. Если будут вопросы, я вам объясню. Если вы зададите их мне, если вопросов будет очень много, я запишу видео еще одно. Но надеюсь, этого не понадобится. Так, и дальше мы нажимаете отправить. Ай. В общем, сейчас я сделал, я не подписал, не подписал дату. Так, заголовок. 4 марта, э, Дельфир. И опять отправляем. Все. Дальше ждем, когда это все проверят. Я надеюсь, что это будет быстро. Но я же могу ошибаться. И учитывая те условия, которые выдвинул Bounty Менеджер, это может быть произойти и через 3 недели. Ну, в общем, работать с этой компанией или нет, через Баунти Hunter или как-то еще, решать вам. Я записал видео, я это видео на этом тоже сдам надеюсь оно было вам полезно как баунти хантеру также вы можете выполнять другие проекты о них я расскажу в следующих выпусках на этом я считаю что в принципе вам дал все что сам узрел решайте сами Думайте сами.